Эх, краски заканчиваются. Придется теперь покупать новые. Они сейчас такие дорогие. Угу. Ну, у нас хотя бы есть возможность купить краски, кисти, карандаши. А у кого-то такой возможности нет. Ребят, привет. Привет. А вы знаете, что мы идем в детский центр реабилитации? Нет. Нет. А что там такое будет? А мы проведем для детишек в, в конкурс. О, у меня есть идея. Давайте подарим им товары для творчества откуда мы возьмем деньги на все это? У нас есть наши работы, мы можем продать их. Сухим природа, давай! Мы начали воплощать свою идею в реальность. Мы создали мероприятие ВКонтакте, разработали дизайн логотипа, афиши листовок, записали видео приглашения. Приглашаем тебя на нашу благотворительную выставку Art Fix Price. Это выставка продажи работ по фиксированной цене в 100 рублей. Мы развесили афиши по всему зданию колледжа, раздали листовки и, конечно же, лично позвали своих друзей. Это звучит очень здорово, но кто купит мои работы? Ну, люди понимают, что просто пожертвовать деньги – это одно, а когда ты за эти деньги что-то приобретаешь, то у тебя остаются приятные воспоминания. Ну так что ты согласна? Конечно, отличная идея. Ребятам понравилось, и к нам начали присоединяться новые художники. Он меня вдохновил, и я захотела его нарисовать. Я очень люблю детей и хочу помогать этому миру. Нам очень помогли наши старшие наставники. И вот настал долгожданный день выставки. Пришло очень много людей, и вокруг работ возник большой ажиотаж. Все были в восторге. Я люблю заниматься благотворительностью, поэтому решил поучаствовать. Я участвовал в благотворительных акциях своего родного города. Мы давали благотворительные концерты, какие-то спектакли, этюды. Моя работа — это немножко трошевое творчество. Вдохновляюсь я художником Иеронимом Босковым. Мне очень нравится, он тоже рисовал подобный трэш. Я положил сюда работу свою. Я так понимаю, некоторые из них купили. Это вид из мастерской, где я, где я в том числе работаю, и я решил дома повесить кусочек своей работы. Мне очень нравятся фотографии, Связанное с природой, особенно вот небо, оно всегда такое бывает, многозначительное, таинственное, либо всегда рождает в голове очень много образов. Выбрала именно эту работу. Но она очень солнечная яркая, придает к весеннее настроение. Мы собрали 4000 рублей, отправились в магазин за подарками для детей. Мы пришли в магазин «Фантазеры», где нам помогли выбрать все необходимое для творчества и даже подарили «Глобус». Магазин «Фантазеры» присоединяется к акции, к вашей, и дарит детям «Глобус», чтобы они познавали мир, даже просто находясь в классе своей. 14 февраля мы пошли в Центр реабилитации и весело повели время с детишками. В завершении мероприятия мы подарили им подарки и тут же нарисовали большой плакат наших теплых эмоций. Праздник очень понравился, очень хорошо выступили. Для детей очень важно развитие, общение. Придете, пообщаетесь с детьми, им уже эмоции на целую неделю. Расскажи, тебе понравился праздник? Да, да. да. А что тебе понравилось? Котики в коте Котики? в коте Реализуя этот проект, мы работали как настоящая команда отдела маркетинга. Нам потребовалась работа с дизайном, пиар, работа в соцсетях, работа с видео и многое другое. Было круто, всем понравилось. Да. Кстати, у меня же еще работа остались.